Привет, народ! С вами Евгений Радаев. В этом видео расскажу, как оформить салонный дом в собственность. Если в двух словах, он оформляется точно так же, как любой другой дом. Сейчас более подробно расскажу, как происходило это у меня. Все началось с того, что мы купили участок у человека, у которого он находился в бессрочной аренде, а если точнее, в субаренде. Основным арендатором был «Кооператив». После заключения вот такого соглашения новым арендатором стал я на 4 года. Участок был размежен прежним арендатором, и от него мы получили кадастровый паспорт. Каких-либо других документов у него не было. Потом стал вопрос с получением разрешения на строительство. Я обратился к кадастровому инженеру, и он подсказал, какие документы нужно собрать. В первую очередь это кадастровая выписка я ее заказал через МФЦ, после этого я обратился в администрацию и получил градостроительный план. Там же в администрации подсказали, что нужно сделать схему планируемого пятна застройки на данном участке. Для этого мне дали образец. Схему я сделал в пейнте, ничего сложного. Нарисованную схему я ставил в Word и напечатал текст, как в образце. Написал заявление с просьбой выдать разрешение на строительство. В заявлении и в схеме я указал площадь 94 квадратных метра, так как думал, что гараж не войдет в площадь дома. И неделю через две я получил разрешение на строительство. Площадь застройки 94,5 квадратных метров. Как в заявлении. построив дом, я обратился к кадастровому инженеру, чтобы он сделал технический план. В доме должны выполняться следующие условия. Должен быть сделан закрытый контур, были окна, сделаны черновые полы, потолки и черновая лестница. Больше всего я переживал за лестницу. У меня была сделана просто приставная деревянная лестница. Рассказав инженеру про свой соломенный дом и что у меня там сделано, инженер сказал, что без проблем составит технический план. По сути, соломенный дом – это каркасный дом, в котором в качестве утеплителя служит прессованная солома. Кадастровый инженер обмерил мой дом, и через некоторое время я получил от него технический план в двух экземплярах и один экземпляр в электронном виде. В пункте «Материал наружных стен» инженер указал, Бетонные блоки, кирпич и прочие материалы. Действительно, бетон и кирпич у меня присутствуют в цокольном этаже. А к прочим материалам относятся древесина и солома. После этого я подаю в администрацию уведомление об окончании строительства, оплатив госпошлину в размере 350 рублей. В уведомлении я указал площадь застройки 160 квадратных метров в соответствии с техническим планом. Дело в том, что кадастровый инженер отнес гараж к дому, так как он имеет общий фундамент, общую крышу с домом и вход в подвал осуществляется через гараж. После этого в администрации меня попросили сделать уведомление об изменении параметров планируемого строительства, так как фактическая площадь застройки превышает более 10%, от площади, указанной в разрешении на строительство. Администрация мне отвечает уведомлением, в котором говорится, что все соответствует, что все в пределах нормы. После этого я подаю второй раз уведомление об окончании строительства. И через неделю я получаю уведомления о соответствии построенного объекта требованиям законодательства о градостроительной деятельности. И почти через два месяца я становлюсь счастливым собственником жилого дома. Так называемую «зеленку» мне не дали, а дали выписку из ЕГРН. В данной выписке я прописан как правообладатель. Вот в принципе и все действия, которые я сделал, чтобы стать собственником жилого дома. Стройте красивые дома, оформляйте их собственность и подписывайтесь на канал. Скоро выйдут новые интересные видео.